Так, приветочная лапша, привезенная из Вьетнама. Пока закипает вода, просто пух. Амбург. Это дело довольно сложно одной рукой. Поэтому, поэтому воспользуемся чудом монтажом. Ну вот она так выглядит. Собственно, как не понравившийся мне. Говяжняя выглядит пальцем, она немножко отличается от тех, как, которые у нас придаются, она более тонкая что ли, но это видно, что совсем не завоевывает. Он успел. Заливаем. Надо накрыть крышкой. Чувствую, будет очень остро. Так, почти готово сюда добавил я сюда добавил сосиску и брендзе лапша пахнет отвратительно Да, она не цепляется. Да, на вкус ничего. Но острое. Довольно, острая. <coughs>